Всем привет! На связи Александра Бонина. Сегодня хочу ответить на один вопрос, который я недавно получила от своей подписчицы в инстаграме. Она спросила, посоветуйте, пожалуйста, какие-нибудь витамины, что лучше принимать. И сегодня я хочу вам кратко дать несколько советов именно по употреблению витаминов. Дело в том, что их не надо постоянно употреблять в качестве дополнительной какой-то искусственной добавки. В первую очередь вы должны оценить, насколько у вас сбалансированный рацион. Если у вас получается в течение дня употреблять и овощи, и фрукты, и крупы, и мясо, например, или рыбу, да, или какие-то молочные продукты, и у вас получается это совмещать в течение суток, то, в принципе, вам не обязательно употреблять дополнительно какие-то витамины, потому что витамины у нас содержатся также и абсолютно во всех других продуктах, как растительного происхождения, так и животного. Второй вариант. Если уже мы все-таки берем витамины как дополнительный источник, то какие здесь правила? У нас витамины делятся на две группы – жирорастворимые и водорастворимые. Жирорастворимые витамины – это витамины А, Д, Е и витамин К. Дело в том, что жирорастворимые витамины отличаются тем, что они у нас накапливаются в организме, и нет смысла их употреблять постоянно. Достаточно их пропить хотя бы, допустим, в течение двух недель, а после этого обязательно нужно сделать перерыв – также на 2 недели, на 3, можно на месяц спокойно сделать перерывы. Водорастворимые витамины в основном это группа витамина В и также витамин С. Вот эти витамины можно употреблять чаще. И можно употреблять, допустим, не 2 недели, а в течение там, 3 недели, в течение месяца. Потом, если хотите, вы можете делать перерыв одну-две недели и потом снова повторять. Витамины группы В и витамин С у нас не накапливаются в организме, очень быстро расходуются, поэтому там нет риска, что может быть интоксикация этого витамина, потому что он у нас не накапливается так активно, как жирорастворимый. Следующий момент по поводу того, какие витамины выбирать, если мы все-таки пошли в аптеку и решили покупать витаминный комплекс в первую очередь сразу скажу что нет смысла и нет разницы между мужскими и женскими витаминами у нас витамины как и мужчине и женщине все необходимы поэтому здесь можно ориентироваться больше не на мужчине или женщине или по возрасту а все-таки ориентироваться именно по содержанию витаминов и минералов лучше всего конечно выбирать комплекс витаминов который содержит в себе полный перечень витаминов а самое главное который содержит большой спин микроэлементов потому что для нашего организма важен не только кальций фосфор цинк но также еще сера например кобальт хром и другие такие редкие микроэлементы которые на самом деле тоже играют значительную роль в нашем организме поэтому когда вы пойдете покупать витамины лучше конечно брать где список содержания именно микроэлементов достаточно большой и желательно максимальный вот это основные советы по поводу выбора комплекса витаминов как правильно пить, постоянно или нет. Поэтому, дорогие друзья, в первую очередь отталкивайтесь от сбалансированности своего рациона, а потом уже принимайте решение, пить вам витамины или не пить. Ну что ж, на связи была Александра Бонина, надеюсь, я ответила на этот вопрос, надеюсь, видео было для вас полезным. Если так, то обязательно поставьте, пожалуйста, внизу лайк, чтобы я знала, что такие видео стоит для вас тоже записывать и побольше делиться полезной и важной информацией для вашего здоровья. На связи была Александра Бонина, увидимся с вами в следующем видео.